Всем привет, с вами Нанаква. Сегодня хотел бы поговорить с вами об освещении. В этом видео постараюсь дать ответы на следующие вопросы. Какое количество часов и уровень освещения является оптимальным для травника, а также как правильно рассчитать мощность? Начнем с первого вопроса. Сколько часов должен гореть свет? Оптимальным считается от 8 до 10 часов, во всех моих травниках свет горит 8,5 часов, включается освещение 8.30 утра и выключается 18.00. Для того, чтобы это значение всегда оставалось стабильным, я использую таймер, о котором рассказывал в одном из предыдущих видео, ссылка на видео в верхнем правом углу экрана. Нельзя забывать, что при запуске аквариума время освещения до нужного количества необходимо увеличивать постепенно, во избежание водорослевых вспышек. Я рекомендую начиная с 4 часов в день и в течение месяца, пока зреет аквариум, доходить до нужного вам времени, прибавляя около часа в неделю. Далее давайте поговорим о спектре света. Что такое спектр? Это длина волны света, которая создает зрительный образ. Другими словами, это цвет освещения. В интернете ходит большое количество споров на эту тему, а именно какой спектр света лучше подходит для растений. Как по мне, лучше выбирать тот, что приятнее вашему глазу. Лично я для себя использую в приоритете холодный свет, цветовая температура которого 6500 кельвинов. Как выглядят растения при таком освещении меня полностью устраивает. При этом растения себя чувствуют очень даже неплохо. Перейдем к самому интересному, самому важному и запутанному моменту, к мощности освещения. Достаточно запутанная тема, когда ты только начинаешь в нее погружаться, так как кто-то считает ваты, кто-то люмены. Разные лампы имеют разное количество ватт, и при этом интенсивность света не меняется. Как в этом разобраться? Давайте постараемся разобраться по порядку. На экране вы видите таблицу, на ней изображены три вида ламп. Лампа накаливания, люминесцентная и светодиодная. Как видно из таблицы, все эти лампы имеют разное количество ватт, но при этом одинаковое количество люмен, от которого, собственно, и нужно отталкиваться при расчете светового потока. Но как его рассчитать? На специализированных лампах для аквариума чаще всего производитель пишет количество люмен. Все, что вам нужно, просто поделить это число на объем вашего аквариума. И вы узнаете, сколько люмен приходится на 1 литр воды. Если на вашей лампе нет данных о количестве люмен, то можно воспользоваться вот этой таблицей. Находим лампу, которую вы используете. Ищем количество ватт этой лампы. И смотрим световой поток, излучаемый этим количеством ватт. Значение будет усреднённое, но этого будет вполне достаточно. Давайте разберем на примере. Если ваш аквариум объемом 10 литров, и вы используете лампу накаливания мощностью 40 Вт. Находим 40 Вт в таблице и перемещаемся к столбцу светового потока. 40 Вт имеет мощность 400 люмен. Делим 400 люмен на 10 литров воды вашего аквариума и получаем 40 люмен на литр. Если говорить о том, какие лампы лучше всего использовать, мне больше всего нравятся светодиодные, которые я использую для своих аквариумов. Низким уровнем освещения является аквариум, в котором световой поток равен от 15 до 25 люмен на литр. Среднее освещение 25-50 люмен на литр, высокое более 50 люмен. Нормой для густо засаженного травника является 60 и более люмен на литр. Также не стоит забывать про высоту аквариума, так как чем аквариум выше, тем тяжелее свету пробить столб воды и достать до дна. Оптимальной высотой для аквариума я считаю не более 40 сантиметров, в идеале 35 Наверное, это основные моменты, которые нужно знать об освещении аквариума, и которыми я бы хотел с вами сегодня поделиться. Если остались какие-то вопросы, задавайте их в комментарии. А на этом все. спасибо, что досмотрели видео до конца, пока!